Вот Пригожин заявил, что пленных брать больше не будет. И значит ли это, что теперь вагнеровцы получили вообще полный карт-бланш на жестокости? Вскоре нам стоит ждать еще больше диких новостей из разряда казни кувалдами и отрезанием голов. Вы знаете, мне кажется, это значит совершенно другое. Последнее время и Пригожин, и люди, как бы формальному противостоящие и так далее, очень раскручивают эти сюжеты с казнью украинцев, украинских граждан, пленных, мирных жителей и так далее. И я уверена, что цель здесь одна, спровоцировать украинцев на око за око, на действия подобные этому, на действия, что кто-то не держится и начнет действовать так же, как действует или обещает действовать Пригожин. И тогда мы с вами столкнемся с тем, что Запад будет выражать свое крайнее недовольство, что отразится на поставках оружия. Вот, собственно, и все. Я думаю, что это единственная конечная цель всех этих заявлений. Ну вот э, также Пригожин говорит, что ранее он якобы придерживался каким-то принципам гуманизма и э, держал пленных в э, хороших условиях, вот в целости и сохранности их передавал, перед этим еще лечил. Скажите, а вам что-то известно, в каком действительно состоянии, в, какой, в каких условиях содержались пленные, которые э, шли в плен к чувака Вагнер? Ну, знаете, по-разному. Все, что говорит Пригожин, на 50% правда, на 50% нет. И так это совсем абсолютно. Что с выплатами бойца, их родственникам, похоронными? И с этим то же самое. Да? Вот половина этого правда, половина нет. То есть пленные и расстреливались, и не брались. И в то же время мы видели прекрасные картинки, видео, где Пригожин передает военно-пленных... Военно -пленных, Дальше по этапу, и где он их допрашивает, где он с ними беседует, это тоже было. Здесь нет окончательной правды, здесь 50 на 50. А сейчас его дело одно, прежде всего довести, вывести из себя украинскую сторону, украинских бойцов и спровоцировать их на жестокость. Ну, после отстранения от вербовки в колониях Пригожин пытается вербовать добровольцев. Насколько успешно у него это получается и мешает ли в этом процессе репутация чувака с э, теми самыми кувалдами и другими громкими скандалами? Ну, разумеется, внесудебные казни э, всегда отвращают от, э, э, от попыток туда звербоваться, но вы знаете... Например, после того, как в ноябре, в декабре прошлого года полностью прекратился поток желающих приплучивых кавангар после внезапных казней, Пригожин показал первые 20 человек, которые были освобождены, помилованы, вышли на волю и так далее. И Это сыграло свою роль. И многие снова пошли, увеличился снова у него поток желающих. И, в общем-то, его выкинули из зон с 1 февраля этого года э, на росте, на росте желающих туда завербоваться. Несмотря на то, что спад был очень серьезный практически до нуля в декабре. И э, здесь то же самое. То есть э, его рассказы о несудебных казнях, рассказы о жестокостях, они, конечно, отвращают, но с другой стороны, э, я не знаю, найдутся ли такие э, наивные люди, которые бы поверили в то, что у него служит сын Пескова. И, насколько я знаю, на таких же условиях служат дети там губернаторов. Никита Кожемяков, сын там, приморского губернатора, тоже вроде бы как бы показывает тем документ, что он там полгода служил, но это, конечно, не так. Это, конечно, не так. Все эти люди отсиживаются... Сын Пескова даже не отсиживается в разных местах и нигде не, конечно, не воюют. Ни под какими э -э, никнеймами, ни под, ни под чем. Но э -э, наивные люди какие-то глубинные могут в это поверить. Хотя я не думаю, что такие еще остаются. Вот как раз насчет сына Пескова. А что тогда значит его эта якобы служба в ЧВК? Для чего она нужна? Это такого рода пиар? Просто Пригожин нашел себе нового союзника в Кремле? А, нет, я думаю, что он пытается найти нового союзника в Кремле, потому что вот после этого заявления э, Пригожина, а что делать Пескова? Опровергать? Ну. Получается, что он посадил с собой Пескова насильно в одну лодку. Ну что ж, посмотрим, чем это кончится. Ну и все же, насколько важно для Пригожина сейчас сохранить как-то свое влияние, и, наверное, его даже немного приумножить, и как военная компания ему в этом способствует. Пригожин делает ошибку за ошибкой, и вряд ли ему удастся сейчас вернуться на свои былые позиции годичной давности, даже если он сейчас возьмет Бахмут, там уже все Министерство обороны, там уже и другие ЧВК, и в конце концов, слушайте, 10 месяцев попытка взять Бахмут – это все-таки слишком много, да и какой ценой. Плюс ко всему, он явно совершенно перестал общаться с Путиным, и Путин с ним перестал общаться. И он пытается с ним переписываться в своих телеграм-каналах, что, в общем, тоже довольно странно. И вот сейчас такое насильственное привлечение Пескова к своему ЧВК, вообще это на самом деле ошибка. Потому что Песков не очень сильно привык, что над ним смеялись, а над ним сейчас смеются, конечно. Потому что вся эта история настолько вампука что ну как-то странно участвовать вообще людям, имеющим, ну, хоть хотя бы три извилины. Поэтому вряд ли там единственное, что его, конечно, довольно сильно держит на плаву. Это то, что он имеет все-таки много сторонников среди оригиналов, и говорят, сейчас он вербует в Крыму очень активно Пригожин, как говорят, но это не заключенные в Крыму. Все зоны довольно известны, и там они сейчас заняты в основном под а, украинских а, военнопленных. А, Во-вторых, и самое главное, что при продолжающемся притоке заключенных, которые уже заключают договор с Министерством обороны или с другими ЧВК, типа Патриот, приезжающий шайгу с ними очень трудно справиться, ими нелегко командовать. Армейское командование это не умеет, а Пригожин умел. И, возможно, возможно... Его снова призовут, хотя, как мне кажется, что армейская команда не готова брать например, сотрудников в син, но не возвращаться к пригожину.